Всем привет, как вы думаете, для чего был предназначен пистолет Таурус? Я уверен, для уничтожения просто всего живого на ближней дистанции, чего только стоит этот момент. Третий медик отлетел, и теперь еще парочка моментов того, каким он был жестким. Это ваншоты после каждого выстрела и серия 5 из 5. Почему был? Потому что сломался он у меня до одного процента. Сейчас посмотрим, во что он превратился. Да, не просто так у меня в руках хайсвал. Это всего лишь 20 патрон, после чего следует либо перезарядка, либо, конечно же, наш Таурус, который пока что по два крестика дает. Но это только начало. Он даже, кажется, убивает спину с трех патрон. И вот здесь у меня конкретно пригодился. Получилась такая троечка, даже рандомная, можно сказать. Вот этого медика штурмовик накоцал, который сзади него был. Вот я ему, кстати, шот поставил. А теперь просто невероятный фейл, он не убил спину. Ну а прямо сейчас перед нами, наверное, самые жесточайшие кадры, где я попадаю пять раз по этому штурмовику. Даже в замедленной съемке видно, как кровь просто хлыщет из него, но... Ему пофигу, этому сангару приходится спрыгивать. Попадать уже три раза прямо в упор. Впрочем, на испытаниях хватало и двух раз. Кстати, у меня для вас конкурс на 4000 кредитов и пистолет АПС сроком навсегда. Для участия нужно просто подписаться на канал Галибас, быть подписанным на мой канал и комментарий под этим видео оставить, указав свою почту, потому что ссылки на ВК улетают спам, с ними очень неудобно. Итоги уже в конце следующего ролика. А тем временем меня все не отпускал тот самый момент со штурмовиком. Блин, сколько патронов мне должно было понадобиться для его убийства. Решил запуститься, посмотреть, проверить. Поставил штурмовика этого точно так же и выяснилось, что это 7 попаданий. Офигеть. И все-таки мы подходим к самому главному. Это остатки сломанного пистолета Таурус. Что интересно, точность от бедра минус 5. При этом я только что как раз таки от бедра и убил. Урон сотка. Все остальное нам особо не интересно. Да, урон упал в 2 раза. Это нормально для сломанного оружия. Теперь главное подтверждение. Это не ваншот в стандарт Бронежилет в упор. Но это еще не все. Есть у нас некоторые вещи, которые при поломке не теряют своих характеристик совершенно. Это дефибрилляторы. Вы давно меня просили записать что-то подобное. Сломать какой-нибудь дефиг. Я выбрал портативные которые сейчас за варбакса можно купить смотрим до 1 процента его сломала вот это только что рез, но обратите внимание на скорость восстановления энергии и на количество хп который остается после реза это показатели абсолютно одинаковые то есть можно на паузу поставить и увидеть одинаковое число но это еще не все сломанный дефибриллятор убивает точно так же то есть дефать с ним можно абсолютно без проблем и чинить его не обязательно вот это самое прикольное кстати цена починки это 3400 с чем-то точно так же как и на пистолете тауру сломанным до 1 процента это совпадение и сразу спешу вас обрадовать, еще целых два дня продержатся увеличенные награды за Warfest. это целых 75% буста, которые могут прибавиться и к счастливым часам, такое уже было, это почти уникальная возможность, тогда мы поднимали более чем 55 тысяч варбаксов за один заход при пяти профи, сливались на турелик сразу после БТРа. Кому интересно, найдите в описании ссылочку на мою группу, вчера создал специальное обсуждение, даже видео смонтировал на второй канал, посмотрите обязательно. А вот, кстати, оно, всем пока.